Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби. Однако все по порядку, вернемся к событиям 21 июля 2020 года, когда сотни радикально настроенных армянских дошнаков зверски напали на небольшую группу проживающих в Америке азербайджанцев перед генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе и нанесли им травмы. Департамент полиции Лос-Анджелеса в настоящее время расследует, это насилие в отношении американцев азербайджанского происхождения, как преступление на почве ненависти. Теперь, чтобы отвлечь внимание от этого преступления, организаторы акции протеста, Армянский национальный комитет Америки и Армянская молодежная федерация, заявляют в социальных сетях, что якобы азербайджанцы пришли на акцию протеста, вооруженные различным оружием. Армянские организаторы данной провокации, которую они заранее организовали, теперь утверждают, что что азербайджанцы якобы с самого начала акции были вооружены, в связи с этим они сообщили в полицию, а полиция конфисковала их оружие, но в ходе акции вернула его обратно. Таким образом, своей подлой попыткой защитить совершивших насилие в отношении азербайджанской общины бандитов и избежать ответственности, армянское лобби пытается представить себя как жертву в этом инциденте. Впрочем, этому удивляться не приходится так как это давно всем известная армянская тактика – нагадить, а потом перекинуть все на других. В результате немедленного и тщательного расследования, проведенного Генеральным консульством Азербайджана и Азербайджана американской общиной, стало известно, что предполагаемое оружие – пила, молоток и так далее – были привезены именно армянским радикальным дошнаком, который неоднократно объезжал на своей машине азербайджанских демонстрантов – Бросая в их сторону эти инструменты, явно пытаясь спровоцировать провокацию. Генконсульство обнародовало и разместило на своей странице в соцсети видеозапись, показывающую действие указанного лица и его автомобиль. Генконсульство также сообщило полиции эту информацию и номер этой машины. Кроме того, генеральный консул Насими Агаев обратился в управление полиции Лос-Анджелеса в связи с ложными утверждениями, выдвинутыми армянским лобби против членов азербайджанской общины, и потребовал заявления в связи с данным вопросом. В ответ на это Рэнди Годард, возглавлявший полицейские силы во время инцидента 21 июля, начальник западного Лос-Анджелесского отделения управления, в своей социальной сети Twitter, отметил, что рассмотрел обвинение в связи с тем, что якобы члены азербайджанской общины были вооружены таким оружием, как пила, молоток, нож и так далее. Эти обвинения категорически не соответствуют действительности. Он также отметил, что сотрудники полиции не видели и не изымали у азербайджанцев никакого оружия. Он также выразил разочарование в связи с этими утверждениями, которые бросают тень на имя полиции. Таким образом, еще одна ложь радикального армянского лобби была разоблачена. Как бы ни старалась армянская лобби, она не может изменить простую истину. Армянские дашнаки напали на Азербайджана американскую общину и совершили преступление на почве ненависти. Правда всегда восторжествует, говорится в заявлении.